Доброго времени суток! Дорогие друзья, коллеги, с вами Дарья Пахельчук и я рада представить вам обзор каталога номер 13. Хочу отметить, что каталог номер 13 будет действовать с 28 августа по 17 сентября. Будет длиться 3 недели. Это как раз отличный шанс для роста. Начинается осень и начинается, конечно же, сразу рост. Итак, дорогие мои, Перейдем к обзору каталога. Пусть город станет вашим модным подиумом с новой коллекцией одежды Street Couture. Итак, начинаем просматривать. Это новая коллекция. Уличная мода с английского языка, неделя высокой моды в вашем городе. В сезоне осень 2017 именитые дизайнеры переосмысливают стиль casual. На смену минималистичной одежды приходит эффектный стрит-кутюр, где базовые по конструкциям предметы гардероба обретают изысканную детализацию. И смотрим, что же нас ждет. Вот такая замечательная, классная новая коллекция, стильная, модная. Обратите ваше внимание: пальто, джемпера, да, платья, юбки, жакеты. Очень стильный, классный, цветовая гамма, шикарная, да, даже получается и куртка из АК-кожи у нас есть в синем цвете, обратите внимание, все стильно, модно, здесь все представлено, что именно в новой нашей коллекции, и Классные туфли. Каблук-шпилька – самое мощное оружие женского обаяния, Ремешок с декором в виде заклепок в сочетании с классической формой туфель-лодочек. делает такую обувь, незаменимой для каждого гардероба и стиля. От элегантного, делового до самого дерзкого. Туфли. Шик. Черный и красный. Стильно очень смотрится на ножке. Далее кроссовки стрит синий черный и красный розовый. Далее ботин, ботинки кутюр, только цвет черный есть получается, ботильонный элегант, черный и бордовый. Далее новые модные аксессуары. Одна сумка, два образа. Обратите ваше внимание. Получается, с одной стороны она синяя, с другой стороны она черная. Очень интересно э, смотрится. Далее новинка берет-кутюр и перчатки длинные кутюр. Получается, цвета есть черный, бежевый, синий. Три цвета по перчаткам. Очень красивые модные стильные аксессуары, палантин кутюр, сумка большая кутюр, далее кошелек и а, набор украшений, серьги флэр, шейное украшение флэр, очень красиво смотрится, далее модные аксессуары и Бьюти-сенсация для покорения папарацци. Наши новинки. Коробочка Beauty бокс новая идет. Далее, бонус за покупки любой бальзам для губ всего за 99 рублей. Далее, новинка идет. Сенсационное удлинение, дерзкий изгиб, идеальное разделение ресниц без комочков. Тушь для ресниц, драфн Roll. Да, правильно сказала, прошу прощения, если неправильно. Следующая новинка это тональный крем. Сияющая кожа для лучших. Выравнивает тон лица и рельеф кожи, скрывает несовершенство, усиливает естественное сияние кожи. Новые оттенки в лаке для ногтей. Обратите ваше внимание, выбор просто шикарный. И следующая новинка это пинцет для стразов и стразы для ногтей. Очень удобно. То есть вы приобретаете сразу и пинцет для стразов в компании Фаберлик и стразы для ногтей. Вам не нужно нигде искать никакие дополнительные средства. Обязательно все берите и, конечно же, экспериментируйте. Следующая новинка это парфюмерная вода Бункотюр для женщин, фруктово-гурманский аромат. Аромат погружает в волшебную атмосферу, щадящие на неделе моде в Париже. Яркие ноты ежевики, лесной земляники и клубники превращают аромат в стильный аксессуар, о котором мечтает любая модница. Композиция украшена цветочными акцентами, вальнильной орхидеи и тиары, которые находятся на пике популярности и добавляют образу изысканность и шарм. Итак. Акция «Незабываемые любимые продукты». Если вы в каталоге номер 12 участвовали в данной акции, обязательно, да, то есть сделали заказ на сумму в России 999 рублей в категории «Декоративная косметика», «Уход за лицом» или «Средства для дома» по каталогу номер 12, не забудьте воспользоваться скидкой 50% на любой продукт из соответствующей категории. Данную скидку я предполагаю, что нужно искать в разделе промо -акции». На втором шаге оформления заказа. И замечательная акция, которая вошла уже в привычку для наших замечательных читателей Faberlic Style. Каждый день с 28 августа по 17 сентября 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 9 получат в подарок парфюмную воду Boom Couture для женщин 30 мл. Более подробнее читайте, пожалуйста, в новостях на нашем сайте. И, конечно же, «Солнечный пес» – благотворительный проект. Дарите добро вместе с компанией «Фаберлик». Наши новинки, наших продуктов, часть средств, из которых передается как раз в благотворительный фонд. Пожалуйста, участвуйте в данной акции и помогайте. Следующая Наши бонусы за покупки от серии Skyline, губная помада модельер цвета всего за 149 рублей. Сияние в цвете, серия Skyline, миллион переливов, на волне цвета и блеска, стойкий характер. Наша новинка 3 в одном объем удлинения и разделения, это инновационная Кисточка в туши для ресниц «Кошачий взгляд». И палета теней для век «Звездный час». бонус за покупки на нашу тушь. Формула объема «Выбор» просто шикарный. Серия Skyline. Бонус за покупку. Включите цвет «Акция на лаки». Любые два комплекта наклеек по специальным ценам. Бьюти-аксессуары, необходимые для вашей красоты. Секрет-стори, декоративная косметика. Нежный аромат абсолютного счастья. Наши классные ароматы. Новинка парфюмерного Ада. Бьюти-кафе Каприз для женщин. Гурманский фруктово-цветочный аромат. Наша парфюмерная продукция. Следующая новинка – коллекция «Аромания». Это настоящий конструктор ароматов. Выберите аромат и носите его как самостоятельный парфюм. Сочетайте несколько ароматов, наслаивая их друг на друга при нанесении на кожу. Итак, что же здесь есть? Туалетная вода для женщин – аромат «Бергамота». Туалетная вода «Аромания Бергамот» туалетная вода Аромания Мэск аромат муската, туалетная вода Аромания Лай Лайлек Лайлек вот такая вот замечательная новинка. Только от твоего настроения зависит, какой аромат будет тебя сопровождать сегодня. Коллекция Романи – настоящий конструктор ароматов. Выбирайте тот из них, который подходит вам больше всего. Или отдай предпочтение двум или трем сразу, Сосчитай их по своему желанию. Вот такая вот замечательная новинка. И акция на них действует. Любые два аромата. Всего за 229 рублей каждый. Идет по 30 миллилитров. Наши ароматы для него и для нее. Стильная коллекция «Восьмой элемент» и «Восьмой элемент спорт» для настоящих мужчин. Туалетная э, вода для мужчин. Серия «Целсиус». Серия «Ланселот». Парфюмерная продукция. И далее уход за кожей. Серия «Платину». Шикарная серия Серия Aqua Smart, свежесть и сияние молодой кожи 20 с плюсом. Серия Проликсир на основе гиалуроновой кислоты, борьба с первыми морщинками. Серия Гардерика 40 с плюсом. Серия RenaVash 50 с плюсом. Matrix 60 с плюсом. Серия Airstream кислородное сияние. Кислородный баланс, кислородный стерия эксперт домашняя альтернатива салонным процедурам. Программа АБЦ Пилинг, наши замечательные программы. Новинка, крем с моментальным осветляющим эффектом. Вот такая вот замечательная новинка у нас появилась. Снова в каталоге, обратите ваше внимание, это мезороллер. Кто не успел приобрести, обязательно приобретаем. Программа «Идеальное тело». Серия «Вербена». Средства борются с 7 признаками возрастных изменений. Серия «Ботаника». 30 с плюсом, 50 с плюсом, 20-40 для всех типов кожи. Серия «Ультраглен». Подарите коже хорошее настроение. И серия «Эксперт Парма». Наши новинки – это восстанавливающий крем «Комфорт» для чувствительной кожи. Крем капилляра Проект для чувствительной кожи и очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи. Здесь все уходы за волосами, за полостью рта, скорая помощь для ваших ног, серия Делайн. идеальные ножки, серия про ножки. Здесь все для ухода за руками. Наша новинка. Зарядись позитивом с ароматом манго и нежной папайи. Два любых продукта по специальной цене. Что же здесь есть? Давайте посмотрим. Витаминное жидкое мыло, крем для рук, мист для тела, маска для лица, гель для душа и крем-масло для тела. Вот такие вот замечательные вкусные новинки. Далее, окунитесь в энергию витаминов смородины и ежевики. Все то же самое, только добавляется бальзам для губ, я вижу, да? Очень интересная коллекция. Здесь бить Кафе, наша вкусная также коллекция, малина и белый шоколад, штрудель с мороженым, Лимонная Монпансье, аромат земляники, серия араджини, роза и сандал, Асмантус и лимонграс. Наши новинки от серии Ла Крем. Крем-гель для душа, обратите ваше внимание, очень интересные э, флакончики, плюс дезодорант антиперспирант. Что там есть? Это роскошная мягкость, изысканный уход и абсолютный комфорт. 48 часов защиты. Наборчик, любой гель плюс тесторан всего за 199 рублей. Следующие новинки. Это увлажняющие шампуни плюс бальзамы, освежающие шампуни плюс бальзам и питательный шампунь и бальзам. Вот такие вот интересные новинки от серии La Creme. Перенеситесь на лучшие спа-курорты Востока, Со спа-сокровища Востока и спа-секрет Клеопатры, наши продукты. Время для двоих, только все для двоих. Наши также недавнешние новинки, они появились совсем недавно у нас. Это дезодоранты для чувствительной кожи, антиперспиранты и влажные гигиенические салфетки. Здесь коллекция а, улетные приключения, астронавтик для наших юношей. Для наших девчонок также, конечно же, модные коллекции. А, краска для волос. Роскошь салонного ухода день за днем. Салон Кара. Все для ухода за волосами. Фаберлик эксперт также идет у нас а, коллекция продуктов для ухода за волосами. Зарядитесь энергией полярного солнца с BioArctic. Наша программа по управлению весом. Слим-ускорение, Slim слим-очищение, Slim слим-контроль. Slim Есть у нас протеиновые батончики, кисели, различные завтраки. Очень огромный выбор таких продуктов, полезных продуктов. Чаи, кофе, какао. Наши витамины просто огромный шикарный выбор наши денос аппараты идеи для здоровья жизни и конечно же начинается у нас дом фаберлик наша новинка это водный спрей антистатик для текстильных изделий с цветочным ароматом легкий цветочный аромат 100 идет миллилитров удобно носить с собой Обратите ваше внимание Наши порошки стиральные, наши новинка. Новинка в упаковке. Получится, была раньше коробочка, сейчас просто пакетик. Очень удобно. кондиционеры гель для стирки. Саше ароматизаторы для белья. Новый аромат у нас появился. Средства для ухода за домом. Водные спреи и освежители для ухода за посудой, для мытья посуды, для рук. Здесь модные стильные аксессуары, именно как сделать жизнь проще. Дивное очарование. Наши новинки. Модель Дива. Минимализм и сдержанность всегда в моде. Коллекция адресована тем, кто предпочитает стиль наравне с комфортом. В таком билете вы всегда уверены в себе и готовы на любые авантюры. Цветовые решения: розовый, бежевый, синий. Обратите внимание, есть безгалтер пушап, трусики стринги, безгалтер на косточках и трусики с завышенной талией. Следующие новинки – это модель Fairy Tale, безгалтер пушап, трусики слипы, безгалтер на косточках и трусики с завышенной талией. Манящая Атлантика, классика гардероба, наши новинки. Колготки с имитацией чулук и колготочки в сеточку 20D. В цвете событий водолазка, басик на основе твоего гардероба. Все основные вещи, без различных принтов, просто однотонные. Обратите ваше внимание, также есть новинки и для мужчин. Для наших девчонок, для наших мальчишек. Новая коллекция «Осенняя сказка. Золотой сезон модных открытий». Эта коллекция появилась всего в прошлом каталоге, поэтому, пожалуйста, хватайте новинки по приятным ценам. Обувь «Наша гордость» аксессуары, новая коллекция для стильных мужчин, порадуйте своего мужа любимого, с чем-нибудь новеньким. Также не забываем, что у нас есть обувь, модная коллекция для стильных мальчишек и для наших красавиц-девчонок. Обувь как для девчонок, так и мальчишек. И новая коллекция. Обратите внимание на нее. Просто шикарные, шикарные наши девушки в этой, в этой коллекции. Просто замечательная И курточки появились, и удлиненные платьишки появились. Но мальчишки, как обычно, тоже не обделены вниманием, обратите внимание, очень стильные курточки. Шикарная коллекция. И не забываем, что у нас появилась теперь обувь. Обязательно просматривайте, что вам нужно приобрести для своих стильных девчонок, мальчишек, для себя любимой и для мужа. И для наших дорогих новичков присоединяйтесь к компании Фаберлик и получайте подарки. С 28 августа по 17 сентября необходимо пройти регистрацию в проект Фаберлик онлайн. оформить и оплатить заказ на сумму в России от 1499 рублей в ценах каталога. оплатить заказ до 17 сентября. И получите в подарок в следующем каталоге, оформив заказ по каталогу номер 14, ваш подарок это парфюмированная вода, букет каприз 60 мл, обрати ваше внимание. И также не забывайте участвовать в стартовой программе и получать наборы хитов Faberlic всего за 99 рублей. Итак, дорогие мои, на этом все. Коллекция шикарная, новинки модные, стильные. Обязательно берите это все во внимание, пользуйтесь сами, приглашайте пользоваться других, и вам успех обеспечен. Вам спасибо огромное за внимание, всего доброго, до новых встреч!